Мы увидим очень творческое выступление от безумно творческого человека Алина Исмагилова под ваши громкие аплодисменты. Спасибо всем, всем, Работает? Да, всех всех. Здравствуйте, меня зовут Алина, мне 17 лет, я закончила художественную школу. Uh, не с отличием, но все-таки закончила. Вот. Uh, Как-то меня родители отдали в художественную школу и забыли там, так сказать. Вот так я проучилась 10 лет. Uh, кто хоть раз uh, использовал краски или знает, что это такое? Давайте узнаем. Да, краски — это некая субстанция, которая придает или окрашивает предмету цвет. А, как же они произошли? А, а, ну нет, нет, нет, <свят> не сбивай меня, пожалуйста. Некий древний человек хотел запечатлить свои рисунки на стене и для этого использовал глину. Глина есть некоторых цветов: желтая, красная, оранжевая, там, черная, белая. А, и запечатляя рисунки, он так создал первые картины. Кто-то знает основные виды красок? Да. Акриловые краски? Да. Дальше. Ваш. Правильно. Масляные? И... Да. Масляные баллончики эти. Баллончики, баллончики да. Баллончики. Верно. Акварель. Акварель – это водянистая краска, в которой красиво получаются цветы с огромным количеством лепестков. У моей кошки есть такая привычка или может даже у меня когда нужно снять с кисточки лишнюю воду я просто ее обмакиваю всасываю, высасываю из нее сама ее моя кошка также подходит к банке и своей лапкой забирает эту краску воду вот. Гуашь, Гуашь это более загустевшая краска она Недолго высыхает, но когда высыхает, она получается немного блеклой. Если у вас не получился первый слой, вы можете закрыть, перекрыть краску, но злоупотреблять этим не нужно. Так как оно потрескается и вам не особо понравится результат. У гуаши я хочу отметить, что никогда, никогда не пробуйте желтую и красную краску, так как ну, не понравится вам, не понравилось мне. Даже белая или синяя краска, они намного слаще. Белую белую краску, она сладкая. Я не знаю, с чем это связано, но она сладкая. Акрил. Акрил — удивительная краска. В ней существует около 50 тысяч оттенков. От самых светлых до самых темных, от самых ярких до пряклых цветов. Она засыхает за 10 минут, и даже если у вас сгорит дом, картина останется, а искусство нужно сохранять. Вот. Как с акварели, у меня есть такая привычка забирать излишки воды, и я не подумала, взяла в рот, и это было ужасно. Не делайте так. Масляные краски рисуют ними чаще всего такие великие художники так как краска, во-первых, она долго сохраняет цвет и свою текстуру. А также ей можно показать рыхленые рельефные а, картины, типа, как оживить ее, что ли? Вот. У меня в детстве был такой момент, когда мне папа подарил краски. Вот там папа сидит. Вот. Подарил краски. И я думала, они акриловые, но оказалось, что они масляные. И я взяла кусочек розовой краски и нанесла немного на ножку гладильной доски. Оно не высохло, я испугалась. Я его начала размазывать, и оно опять не высохло. И в итоге уже как 17 лет это гладильная доска с розовой ножкой. Аэрозольные краски. Все знают, это обычные баллончики. Кстати, фотографии из нашего города. Я некоторые из них не видела, но попросила фотографа, чтобы он нафотографировал. И вот очень милые картинки. Некоторые пишут такие Немного глупые надписи, но когда рисуют именно на стенах, довольно красиво получается. А, также я принесла с собой свои работы. Вот. Вы можете посмотреть. И если есть вопросы, позадавать. Акварельная, она почти без вкуса. Гуашь уже немного есть такой сладкий вкус, но кроме желтой. Извините красной. А как называется выступление по сей Краски. А не думали, открыть ресторан. Ресторан? Ну, я думала принести сюда луаж и ложечки так поставить. Вот. Но я очень спешила и про это забыла немножко. Зачем вообще выжить? Рисование расслабляет человека, то есть, если вы приходите с работы и вы уставший замоченный человек, включаете любимую музыку. У всех есть свой вкус музыки, и когда вы включаете музыку и рисуете, время пролетает быстро. Вы забываете про все, то есть вы расслабляетесь и снимаете стресс. А есть ли какие-нибудь интересные легенды или истории о создании? Есть там небольшая история есть, я где-то ее читала, но я не помню где Сидел человек, и он думал изобразить солнце, и под его ногами валялись ягоды И он, дабы запечатлеть его, взял и намазал эти ягоды себе на картинку, на картину, на холст вот. так появились такие? Красные, самые невкусные Растительные, растительные из растения. Масляные Наверное, масляные. Они созданы на масле. Ой. Я про виды рассказал, но не про создание. Я понял, что Да. Нужно распробовать их, скорее всего. Гуашь. Самое вкусное, кстати. Да, это основная, это основная причина, Уже задали вопрос. Это фениш? <связь> <связь> это запах еще. Акварельные, <связь> медовые. Акварельные, да, медовые. Ими рисуют дети в школе. Я не знаю, но я тоже их ела. <связь> да. <связь> да, да, они на медузе. Меду. Меды. Свой. Там есть тушь, акварель. Именно на этих картинках там есть только акварель или тушь. В скетчбуке там есть и гуашь, и акварель, и акварельные карандаши, и тушь, и, и, и, и маркеры, и акриловые краски. перед тем, как ты, ну, когда ты начала ты знаешь, что это будет? Означать. И какую ты любишь Нет. Сразу Нет, я сначала рисую, а потом думаю, чем же ее зарисовать. Но ну, в чем она будет? Я в голове так прикидываю, в чем же она будет легче или тяжелая? Это будет картинка или вот, не знаю. Чаще всего это происходит ночью, когда все спят. У меня такой раз щелчок в голове, надо рисовать И начинается вот эта движка Тумбочек, который не очень любит мама То есть приходит мысль, просто надо порисовать? Да мысль, Иногда даже на уроках сидишь, нужно сосредоточиться, и у тебя такая мысль, надо порисовать а Надо слушать, а у тебя порисовать надо И у тебя даже рисунок там уже в голове состроился То да, я собираюсь поступать в архитектурный университет. Буду создавать Россию цветной. А вот сейчас вот картинка с аэрозольными красками вот на стенах. И недавно появилась новость о том, что в Москве уже 10 лет на одной стене была большая картина аэрозольными красками Юрия Гагарина. И сейчас ее закрасили. Как вы к этому относитесь? Это правильно или нет? Вообще, ну, типа, Из-за того, что они сказали, что это несанкционировано. Ну, да? Картины нет, менять не нужно. нужно, нельзя даже постоянно одно держать. Просто закрасили, типа, потому что это якобы сказали ну, не введено законодательно. Ну, ну, ну, типа, ну, рисование на стенах будет. вообще считают вандализмом. Но если рисуют очень красиво и создают ну, типа какой-то исторический, может, момент, то, мне кажется, это не нужно закрашивать или как-то... — Со стороны администрации это было правильное решение? — Ну, администрация действует как-то не. Иногда. Так что я не буду углубляться в это. — Дальше ожидался вопрос — Путин! — Путин виноват, но Путина... — Путина не существует. А, в завершение хочу сказать, а, повторить, никогда не употребляйте желтую, красную, краску, никогда не ешьте. Ну и запечатлейте свои мысли, чувства в одной картинке, может в нескольких, может вы станете великим художником и придете домой и порисуете, возможно. Спасибо. Остаться. Чем вам понравилось это выступление, друзья? Личный пример. <смех> да, да, и это ну, правильный ответ, да, человек не забыл. Казалось бы, тема ну, достаточно тривиальная, да, краски. Мы все про них знаем, даже не являясь художниками. мы их, в общем-то, и перечислили. Не то, чтобы Алина очень много чего-то нового нам рассказала, но из-за того, что внесла себя и свое мнение, свое отношение к, к теме, она делает эту тему довольно уникальной. Ее было достаточно интересно, мой взгляд, слушать. Что еще вас зацепило в этом выступлении? Презентация очень в теплых тонах такая сделана. Э -э, Презентация, <на> видно, что составлял художник, да, человек с пониманием э -э, вкуса, цвета и так далее. Да, да, соглашусь, что внесение этого странного элемента, что Алина ест краски, причем, причем, насколько я понял, это, это правда. Да. Да, люди зачастую пытаются выступить так, как, как привыкли наблюдать, ну, чтобы быть нормальными, чтобы никто не подумал, что я не нормальный. Хотя на самом деле вас запомнят, если это будет ненормально, ну, хотя бы на какую-то долю. И выйти, заявить о своей какой-то ненормальности, да, о том, что выбиваются, там, друзья, ем краску, человек, вы, вы явно запомнитесь. Если цель запомнится, но ну, точно нужно такие вещи применять. Для себя. Я задал вопрос, к примеру, про историю. Лично мне было бы интересно про это послушать. А еще у меня возник вопрос с точки зрения, к примеру, мне интересно было бы всегда научиться рисовать наивающих умениях. Или, к примеру, сам пытаясь на каких-то своих этапах. И какие-нибудь практические рекомендации. Ребята, к примеру, захотели что-то нарисовать, А как бы я на вашем месте подобрала те или иные краски для тех или иных рисунков? Или какие-нибудь опять проблемы, с которыми вы можете столкнуться при рисовании той или иной краской. И если бы давали еще эти моменты, это было бы еще как там, и чувство Спасибо. Да, пожалуйста, соглашусь с вот вчера смотрели, вчера было два мужских выступления, а сегодня только женские. Я говорил, что всегда есть этот баланс, когда мужчины делают более логические выступления, а женщины делают более эмоциональные выступления. А на мой взгляд, нужно ловить баланс между тем, чтобы делать достаточно информативно, но при этом достаточно эмоционально, чтобы удерживать внимание публики. Поэтому я тоже соглашусь с вами. Нужно обратить на это внимание. Возможно, где-то больше с творческой стороной и с эмоциями все в порядке. Возможно, нужно еще накинуть информативность в подобные свои выступления. В остальном все. Большая умничка. Поздравляю тебя с окончанием курса. Занимайся в следующем